В общем, если интересна строительная тема, интересен финансово-управленческий учет, обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео, обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, поехали. Николай Загоруйка. Вот Это американский наш дружок, русский-американец. Вот, сейчас мы будем у него спрашивать, где Сила брат, и что он там на связи, не на связи. Здорово. Так, Николай, ну нас смотрят люди, но мы можем, короче, как будто нас не смотрят люди. А не тот, ну, говорит, я себя как бы тебя только вижу, поэтому будем разговаривать как, как, да, на... да. А... Короче, я, как... обычно буду практиковать свой английский, hello, my friend, Николай. Hello, Paul. Давай, я сейчас тебя смодерирую немножко, буду вопросы задавать, перебивать, как обычно. Вот, на данный момент коронавирусная инфекция в Соединенных Штатах Америки заразилась 435 тысяч человек. Как у тебя там дела вообще? Почему ты, я не знаю, не едешь в какую-нибудь русскую глушь, чтобы не пытаться... Так у нас аэропорты закрылись, да? Никого не пускают. Все, мы на карантине. Выхода нет, да, там. Ситуация, как бы, не знаю, как бы звучит плачевно, нас позакрывали, то есть работать не дают. У меня индустрия. Ну, Какие-то а? Какие объекты закрываешь же, получается, сейчас? А, да, те, которые остались открытыми, с, грубо говоря, с голыми стенами, мы еще работаем, как бы в, Ну как Emergency, короче, закрываем все эти объекты бумагой там, короче, чтобы обезопасить здание, чтобы оно не рухнуло там месяц-два. А, вы это делаете, да. Ну да, и все, в принципе, после этого мы уже работать не будем. Угу. Нам везет в том плане, что нам, в принципе, дали это работать, и нам еще за это платят. То есть в большинстве случаев пока сейчас все финансовые как бы транзакции останавливаются, потому что никто не понимает, сколько это будет происходить, как долго это будет происходить. Ну давай про тебя. Есть, Ты же наладил там эту штуку, что, что тебе тебя идет. Бабло идет, да, соответственно, мы выбиваем как, с кем-то успешно, с кем-то не успешно деньги. То есть мы отработали, мы ежемесячно смотрим и контролируем, сколько нам должны, Коля, расскажи про чеки, пожалуйста. Я, я немножко не по графику, короче, с чеками. Короче, есть, есть вот такие бумажки, да, вот они такие, называются чеки. И вот для того, чтобы положить деньги на счет, нужно вот такой чек выписать. Ну, вот, тебе надо да. приехать к клиенту, он тебе его выписывает. Если ты к нему не приезжаешь, он тебе отправляет чек на почту. Ты с этим чеком, который взял на почту, идешь в банк, в банке там что-то делают, да. и через дня после того, как ты пришел в банк, деньги падают тебе на счет. Да, да, вкратце. То же самое есть у меня подрядчики, которые работают, которым я тоже выписываю такой же чек, они идут, кладут его в банк и получают денежки. И я начал им более, ну, короче, за счет отправлять, чтобы вот этой волокиты избежать. Да, мы стараемся этого избегать. А пока очень тяжело, потому что люди, мягко говоря, не доверяют этому почему-то, и не они не хотят, чтобы им Директ депозиты делали, и короче. Ну, в России более отстало от Америки. У нас еще бумагу производят, там начинают этими тернилами, там постоянно забрызгивают и банки не принимают. Банки у нас открыты один раз в неделю. Ну, как бы, блин, у нас реально с экономикой так не очень. Хотя PayPal где принимают, кстати, даже в метро. PayPal у нас тоже есть. У нас не везде. Ну, официально им не рассчитываются. Ты только там на аутсорсе кому-то PayPal платишь, как бы это нормально. А официально никакая другая компания как тебе телефон, так телефон, Как Google Pay, как он? Ну да, Google Pay есть. Через телефон этот, как он, Зел, Zeli, я не знаю, как он называется у вас. Ну, телефоном типа платишь когда пикаешь. Ну, да, это тоже есть. Ну да, Google Pay, Samsung Pay, короче, Apple Pay, оно все есть. Но не так распространено, как в России. Оно не так распространено. Я был в России в прошлом году в июне, и я удивился, потому что был под Хакасией, и мы заехали в деревню, так, мимо проезжали деревенского магазина, чисто зашли мороженку похавать. И так, там Wi-Fi? Э... Был... <свист> я и... спокойно с телефона заплатил, короче, и никто даже наличку не достает. То есть с телефона в деревне платят. Я, короче, просто у меня вот так... А ты в курсе, что в этот момент у нас есть премьер-министр Мишустин, сразу ему отчет по налоговой прилетел. А, да? Да, они онлайн-кассу замутили сразу, короче, сразу налоги все там. Красавцы. Ну, четко. Ну, в этом плане четко, но как бы налоги сейчас приходится платить, в общем. Ну, как бы в Америке-то вы давно уже платите. Слушай, всегда. Две вещи наверняка: налоги и смерть. В, в Америке это так. Так, ну смотри, э, с чего мы начали, в общем, с тобой? Мы когда? В декабре с тобой? А, начали в, в начале декабря. Э, давай так примерно о себе, да? То есть э, даже по-другому скажу. Начали мы с тобой летом 2018. Э, и начал я это пробовать, э, финансовую, этот, э, что у нас было? Я, кстати, сейчас кейс про тебя показываю. Когда у тебя было минус 16, надавил разом на продаже вот. больше короче вот Забил. как раз да, да да да это вот тот рывок который был э, и мягко говоря э, я тогда кайфанул в течение э, там пару месяцев которые мы внесли внедрили финансовый учет такой не финансово планирования а именно э, модель просто модель разом. да и одно основное действие которое мы тогда выяснили это мягко говоря встречаться вот я соответственно в те моменты начал короче по 2-3 встречи делать и в течение месяца я увеличил короче несколько заказов получил постройки ну один из больших тогда был 45 домов мы получили заказы на крышу и сайдинг и соответственно думаю ну все же, короче жизнь удалась все ништяк я короче Король, Колян, спасибо. Я, я писал, Коля, давай закрепим результат. Давай. Да, посмотрим. да. да. Че, это еще начало только. Вот, да. И тогда получилось, что я подумал: ну что, интенсив прошли, короче, все нормально, будет все хорошо. Ну, и в итоге, под конец года, я прифигел, потому что ну, точнее, Наступил 19-й, как раз объекты уже начали заканчиваться, и я понял, что у меня долги как бы так вот благополучно увеличиваются, и я не понимаю, где моя прибыль, короче, то есть у нас порядка 25 проектов было, да, когда мы начали, 23 проекта в декабре, короче, 23 проекта, какие-то хвосты висят, где-то заплатили, где-то не заплатили. Проекта, хвосты, хвостищи там ну, да, да. То есть и в итоге пришло к тому, что, короче, дофига движения и результата никакого. Ну и, соответственно, начали записывать, короче, нерешенные всякие дела, начали э, учитывать, э, кто сколько должен, когда должен, сколько они уже заплатили, какие балансы остались. То есть при том, что у меня уже был бухгалтер, который как бы это подсчитывал, но э, да, я не додавливал. Парень. Ты что сделался? Ты говорил, блин, это же он все должен вот это все делать. Почему да, он это не делал? То есть парня, который я взял, он американец, э, у него образование финансовое, то есть и он должен он быть, был как бы. Он заканчивал Гарвард, наверное, какой-нибудь. Ну не знаю, там что он заканчивал. Да. Попроще, я думаю, если было. Но, Но по сути чуть -чуть. он должен был заниматься финансовым как бы контролем, то есть. Его задача была обеспечить бабло, чтобы вовремя мы получали бабки, чтобы у нас было, было бабло, чтобы все заплатить и так далее. Ну, соответственно, кроме меня, короче, этого никто не делал. То есть я следил, я понимал, что под конец недели у нас, короче, ну, все это было проще, короче. Я в среду понимал, что у меня в пятницу зарплата. И у меня, допустим, там две тысячи на счету, короче, в среду лежит. Мне нужно пятерку зарплаты. Ну что я делал? Короче, я благополучно бежал, брал, короче, кредит. То, что он был с процентами, типа, пофигу. Я закидывал бабло в компанию. Ну все, красавчик, короче, в пятницу я сплю спокойно. Соответственно, на следующую неделю получается все то же самое. А и, потом и, вот, и я оказался. Я с тобой ну, разговаривал когда, и меня просто, знаешь, вот, ну я когда смотрел на вот, Николая вот так вот, ну, вот, я такой думаю, и в этот момент... Его какой-то кредитный рейтинг говорит: ты молодец! Мы можем дать тебе еще бабок, там, еще денег. Ты красавчик. И, блин, я думаю, блин, ты чувак, ты в кредиты берешь. Ну, как бы вообще нормальный. Зачем ты это делаешь? У тебя же бизнес, ты оттуда должен деньги брать. Вот в этом моменте американская психология, она как бы, блин, ну, я не знаю, жесть. У нас маркетинг, маркетинг. У нас тоже, кстати, вот сейчас много кто закредитованный бизнес, и вот это вот сейчас докатывается до нас, да, там, но мы... но ну, я тебе прививочку-то поставил, да, надеюсь, там, что... Ну actually... да, у нас сейчас остался из какие там с восьми или с девяти кредитов мы уже 5 закрыли, то есть остались, ну, без, ну да. Да, у, у нас остались которые основные с нашими поставщиками и два таких левых, которые как бы надо еще закрыть. То есть... Да, мы над этим неплохо поработали. Ну и, в принципе, к чему все пришло-то? То, что за месяц, за декабрь, когда уже учет сделали, я понял, что где-то... Сколько там 185 в минусе был? Ну, вся компания. Вся компания, 5. да. И нам все вернут. Минус 185. 185 тысяч, да, сейчас на данный момент пришел в стадию, где у нас 133 тысячи должен быть плюс, то есть если мы выполняем все работы, потому что в январе и феврале мы смогли еще позакрывать новые заказы. Николай, я это 185 умножил на 75, у нас сейчас рубль это стоит, получается минус 13 миллионов 875 тысяч рублей. Ну да. И ты такой, ну, черлим-пум-пам, черлим, черлим возьму еще один кредит, на ЗП ну, да. повесили, могу тачку взять. О, еще рейтинг повесили, могу отпуск взять. О, да что там, сколько тебе там, 5%, 10% годовых дают, сколько там? А, ну, здесь разные, от 3% и выше. Ну, то есть, самые дорогие кредиты, которые у меня были, это под 11%, 11-12%. Угу. Ну, то есть... Короче, кредиты, я я так скажу, кредиты можно использовать грамотно и, и неграмотно, то есть ну, я да, их да. использовал, мягко говоря, неграмотно, если бы это был как бы подход, где я конкретно понимал, с какими процентами я столкнусь и чем мне потом это вылезет, это одна ситуация, а я не понимал, я перекрывался кредитами, чтобы сэкономить себе нервы, чтобы не напрягать своих клиентов и так далее, то есть вместо того, чтобы потребовать свои заработанные бабки со своих клиентов, я вместо этого бежал, брал кредит, чтобы, главное, с ними не ссориться. То есть это, это, это стало очевидно только после уже получения факта. Мой факт был жопа. То есть Новый год я встречал минус 185. Жена тогда посмотрела на меня, я как бы сказал, ну типа, все нормально, короче, всего минус 185. Я говорю, там что, 2-3 работы мы возьмем, и мы в плюсе. Она как а бы такая э, радужка... тобой И ты прям, ну, прям реально, ну, ты, ты там то радовался, то веселся, пока мне что-то нравится. Там да, да. потом я тебе говорю, Корик, ты что-то вроде не туда смотришь. Смотри вот сюда. И там минус 185. И, и помню, ты как бы встреч 5, по-моему, был грустный. Ну да. потому что было понятно, да, что не очень. Да. Расскажи, сколько сейчас у тебя балансовая? То есть мы же, получается, сделали новых заказов, отдали 5 кредитов, получается. Мы сейчас э, переговоры с поставщиками ведем. Ну да, то есть... Э, Но ну, у нас сейчас э, э, сколько? У нас 133 э, как бы, потенциальная прибыль. То есть если мы заканчиваем все работы, сейчас закрываем, то есть мы уже в прибыль работаем, это уже плюс. А потенциальных э, работ как бы я там не считаю. То есть э, у нас еще да, мы настраиваем этот учет потому что, ну, я знаю точно, за вот это время до апреля мы выдали уже почти на 3 миллиона, ну, этих, как эти Ну, биды, короче, те, да, смет, короче, на всяких тендерах. Вот, сейчас их будем дожимать. А у нас все равно еще остался минус по кредитам. Давай я это скажу. Мы загасили, короче, 5 из 10 кредитов. Да, а, 5, 5, 5 балансовую стоимость мы увеличивали за счет новых сделок на 23 с хреном миллиона рублей. Да. Ну если переводить, такая. И... Эту тему провернет. У тебя останется 135 с учетом того, что у тебя получается те объекты. Ну пускай, допустим, в мае закроются. Допустим, апрель-май, да, например. Или не закроется в мае? закроются. Я думаю, ну, если разрешат работать, то закроется, Если нет, то ну, где-то уже на июнь. По 25 тысяч, по-моему, даже по Да, по 25 тысяч, по по хрен да, по 25 тысяч в месяц. По возьмем 60, то есть у тебя чистогранном останется 70 тысяч. Ну, чистыми. Ну, то есть такой, как бы, ну, рубеж ноля мы уже прошли. То есть ты уже как бы... И сейчас мы еще долбанули за ту штуку. Вот эти эстимейты, это сметы по-русски, если то раньше ты на них два часа там, например, времени тратил, сейчас мы создали механизм. Вот сейчас, допустим, сметчик посчитает смету, сколько тебе надо эту смету проверять? Я как раз сегодня одну из смет с утра делал, но у меня 15 минут ушло на это. При том, что мне еще нужно было рабочую силу туда прописать самостоятельно, потому что сметчик еще короче, не врубается во все циклы. Ну, да, есть, и короче, раньше была боль, у тебя пропускная способность нет, потому что мы когда с тобой работали, да, так, ну, короче, с интернетом, знаешь, какая да. беда сейчас у всех. Вот, ничего страшного. И, короче, мы ну, начали бабки забирать у тех, у кого нам прям должны. Начинали их выбивать, чтобы нам деньги еще отдали. Третий момент, мы начали наращивать тех клиентов, которые ну, мы могли закрыть, мы их закрывали быстро. Третий момент, там, мы начали ускаривать сметы, чтобы от Николая не зависели сметы, чтобы он мог быстро-быстро их решать. Ты мне как-то говорил, что сметчикам как бы неудобно что-то делать, да, там они хотели на тебя фестерпеться. Я Николая убедил, что, блин, все-таки, чтобы они чуть-чуть поработали. Это ну, как бы их функции, мы за это им как бы готовы бабки даже отдавать. Мы уже отдаем, мало того, что вот эти бабки, которые мы им отдаем, чтобы они работали, убежаться вот к этой... вот, к технологии серым системы мы делаем это на коленке тоже таблиц хотя у тебя есть это там и серым короче пока логика у нас там не сойдется пока мы менеджер туда не запустим пока это не начнет нам давать уже как бы первые плоды вот ну как бы начнет давать первые плоды и мы будем чуть-чуть автоматизировать да там но да, сейчас да, уже мы, как бы, у нас есть такая серым система на коленках и дальше к серым системе дальше к маркетингу да дальше Функционалы у тебя, получается, что сейчас вот эти сметы, да, сейчас от тебя спадут, project менеджер ты наймешь, ну, менеджеров парочку надо сделать, нормально, по продажам тоже же всех уволишь. Ну да, у меня функционал сейчас продажи и выставление цен, в принципе, встречи, все. То есть у меня такой показатель. Я сразу запускаю, эту ключевую компетенцию, это как раз выставки, мероприятия, где зрители тусуются идти там больше больше вот, ну чтобы ты мог сразу закрывать там по 40 по 80 домов ну, на отделку ну да подходит. большие проекты да да все верно вот, вот сам, мне... самое интересное что в этом всем получилось то есть в принципе это как бы каша каша стала организуемой короче оно все разложилось по пункту и теперь понятно где какие болевые точки на какие надо нажимать и куда нужно давить для того чтобы получить результат нам иногда кажется, что ну что там проблема-то какая, 10 тысяч баксов закинул в маркетинг, короче, все, можно, короче, решить проблему, что продажи будут. На самом деле проблема-то не в этом. То есть мне вообще маркетинг в принципе не нужен, мне нужно там 5 встреч с нужными людьми в месяц, и я обеспечил себе работу на 2 года вперед. То есть и вот это надо понимать. То есть И когда ты понимаешь это, у тебя появляется способность масштабироваться. Ну, а это, соответственно, выливается из своих ежедневных а, а, теку... незавершенных, которые вот у меня было. Я за декабрь-январь закрыл порядка ста незавершенных. После этого как-то ну, полегче стало, мягко говоря. То есть э, вплоть до того, что… Функционал. Функционал. Помнишь, ты тоже да. там бегал э, за чеками-то этими бедными ездил постоянно. Да-да-да, то есть э, то же самое. Сейчас вот э, эта даже ситуация способствует, кстати тем, что за чеками не надо бегать, потому что они все офисы позакрывали, они начинают их присылать почтой, хотя бы это уже лучше, то есть, но мы обсуждаем с ними, кстати, тоже директ депозиты, чтобы они это делали, но пока не вот очень. Счет очень. Открыли, ты в виду? да, да, просто насчет. Но они не хотят. В России, давно так вот прям, реально давно. Почему-то здесь так повелось. Ну, как бы здесь как это, без бумажки ты какашка, то есть, вот как у нас там говорили раньше, то есть ты должен подписать бумажку о том, что ты получил этот чек. Вот. То есть, есть это для легальной ответственности, короче, чтобы ты их потом не... Мария Николаевич, такая тема, то что, ну, вот кто-то сидит там в регионах, да, нас смотрит, там кто-то нас в Москве смотрит, и есть такое мнение, что... Ну, типа, ну, кто-то сидит в регионах, говорит, ну, в Москве там все считают, ну, типа, нормально по цифрам, там, учеты ведут. Кто-то сидит в Москве и говорит, ну, нет, вот в америке это предприниматели учет ведут. Да, конечно, считают. Но в Америке, тоже знаешь, кто там вообще как с учетом дружит, не дружит? Да никак не дружит. Все то же самое. Все почему-то думают, что бухгалтерия решит какие-то вопросы. Учет денег по факту это как бы, ну, короче, это ничего не дает. И учет того, что тебе нужно потом с этих денег заплатить налоги, тоже ничего не дает. Здесь по финансовому управлению понимать нужно, когда у тебя будут бабки, когда у тебя их не будет, или почему они у тебя будут, или почему у тебя их не будет. То есть вот это right. то, что на самом деле дает финансовый учет. И финансовое управление соответственно. Я в течение декабря, января, я увидел, какие у меня рабочие не приносят результатов. Соответственно, я смог сэкономить порядка... 550 тысяч рублей в месяц. Да, да. То есть, уволив, я уволил двух рабочих, которые у нас работали как внутренняя бригада. Мне не было смысла их держать, потому что они были постоянным расходом. Не то, чтобы они были плохие, просто не было необходимости в этом расходе. Мне ну, больше, мне, да, подряд... Мне нравились, нравились те времена. Ты был такой вообще прям... У нас как будто красная лампочка мигала всегда, когда мы созваниваешься. И ты такой, так, что делать, что делать? И у нас такой ну, да, да, да. штаб. Он такой, ну, как бы сейчас уже поспокойнее, конечно, стало. Уже более там, ну, в кэш больше, да, там надо выходить. И мы... Знаешь, тоже прикольно. И спокойно. Да. И еще хотел тебя спросить: что бы, ну, допустим, вот ты, короче, вот думал, что у тебя учет ведется, да, там бухгалтерия ведется, или бухгалтерия равно учет. Вот что бы, ну, сейчас смотрят такие же ребята, как ты, ну, которые вот сейчас будут внедрять, да, с нами учет, кто-то решится. Что бы ты им посоветовал? Вот, ну, как бы, ну, типа 1С – это хрень там или там еще что-нибудь. Ну, вот ты столкнулся с этим. Не, ну, я бы не, как это, не отвергал какие-то другие там эти программы, допустим, как учет бухгалтерии или еще что-то. То есть пусть оно тоже нужно. То есть да. все равно налоги надо платить там. То есть от этого никуда не уйти. Здесь другой вопрос, что для того, чтобы как это? Короче, для того, чтобы иметь контроль над чем-то, это нужно посчитать. И вот когда я в первый раз в 2018 просто поработал со своими незавершенками и начал работать со своими задачами, задачами да, у меня был скачок. Я потом, когда с Коля связался уже в 2019, да, под, под декабрь, я пожалел о том, что я этот год потерял. То есть, ну, вот не имело смысла терять это время, потому что я подумал, ну, что там, ништяк, все, я, короче, побежал, я пару контрактов получил и думал, что вот этот вот краткосрочная прибыль, она вдруг решит мои проблемы. То есть, да, я тогда скаканул нехило, поэтому там, Коля тоже ну, сделал э, этот, э, презентацию, да, что я там добился результата. Но этот результат потом скатился на нет, потому что дальнейшие мои действия не привели к росту. Они меня, как это, такую пелену перед глазами мне постелили, что типа ништяк, Колян, короче, ты там у клиентов денег не забирай, ты бери кредиты, короче, у тебя все будет ништяк. И я вот в этой вот иллюзии жил. И когда Ой. я в девятнадцатом году с Колей заново сейчас вот этот перешел и начал учитывать, сейчас мне открыло глаза, ну, как это, Таблица и все функционал открыл мне глаза на то, что как бы, я делал. И теперь я выстраиваю все процессы по-другому. То есть, соответственно, у меня сейчас совершенно по-другому разговоры проходят с моими а, рабочими. То есть, у меня задачи решаются моими рабочими. То есть, если раньше они на меня спихивали что-то, то я сейчас там, в Trello захожу, я говорю, а почему эта задача не решена? Или вот сейчас я финансовую таблицу свою открыл, а у меня на 1000 баксов баланс не сходится. Почему? Я сразу скидываю а, своему офис-менеджеру, она проверяет. То есть вот эти вещи а, становятся легко контролируемыми, и ты можешь делать определенные выводы и действия а, в связи с этими выводами, что, которые ведут тебя дальше. То есть ты не, не за... как это а, т, Тебе, короче, уже рабочие не просто втирают, о, там, типа, короче, босс, я там, там сделал что-то, короче, нет, ты берешь по факту и решаешь какую-то там четкую проблему и приходишь к следующему э, шагу. То есть э, это такое становится у тебя путеводителем, вот эта таблица, и ты, соответственно, уже понимаешь, что через неделю, две или там через месяц у тебя будут такие-то, такие-то работы, у тебя будет столько-то, столько-то прибыли, и для того, чтобы это все выполнить, тебе нужно столько-то, столько-то, допустим, ресурсов. Все, то есть э, это все приводит к определенным... Э, ну да, но ну, вот, вот на самом деле мы сейчас что делаем? Мы уже с тобой, получается, внедряем учет, вот эти вот сметы, CRM-ки, вот эти вот все дела, задачи, функционалы. Ну, после внедрения финучета уже структура стала понятнее, да, как тебя там освободить от функционала. И мы вот как раз вот это все подупаковали в на аутсорсе. То есть вот то, что mm -hmm. я с тобой проделываю, yeah. сейчас, получается, мои сотрудники, я их обучаю, и они в таком же режиме, получается, ну, как бы разговаривать с клиентами, и у них начинает то же самое прикольное. Самое прикольное. Вот, и вот ты сейчас очень главную такую тему затронул, получается, бухгалтерский учет и управленческий учет. И только с управленческим учетом вы начинаете управлять именно своей компанией. То есть никакие остальные цифры, там какие-то показатели, вот именно управленческий учет, ты с помощью него начинаешь управлять. И вот это на самом деле тоже крутая, ну, как бы, ну, довод. И еще мы, знаешь, что, позиционируем такую штуку, что вот есть Гарольд такой, знаешь, который улыбается, у него с глаз, такие, знаешь, бедные такие. Ну, так, так это я предприниматель номер один. но часто, вот как разговаривал, да, говоришь, я с рабочими вот так начал, с этими, с клиентами, с этими, с этими. ты как бы не был, ты был предпринимателем номер два. у нас такой чувак, который забирается в вертолет, знаешь, такой весь деловой, важный. ты же потихоньку вот приходишь как бы в управляемый мир и это помогает тебе с личными финансами бороться, да, там личных целей достигать в жизни что-то там изменять. ты как бы становишься, ну, ну, вот по мне нормальным парнем, да, там с финансовой точки зрения с точки зрения дел на тебя можно опереться положиться до да, в каких-то там моментах ну допустим супруга твоя или работники твои или ну то есть это нормально в общем конкретным нормальным конкретным ну, ну, как, ну вот, в моем понимании вот в принципе так и должно быть но вот эта вот хрень вся с кредитами которая затягивает до да, назваться это непонятно она как бы нас убаюкивает вообще не в ту сторону и я просто помню когда ты говоришь я говорю коля давай первый Первый кредит. И такой, блин, ну что ты, зачем меня там. Потом раз грохнул, второй грохнул, третий грохнул, пятый грохнул, да, там сейчас шестой надо грохнуть. у нас прям план закрывать всю эту нахуй тему. Вот, и ну, вот как бы двигаться вот, ну, к финансовой все-таки стабильности. И даже если кризис, а, вот сейчас, допустим, будет, ты что-то сидел, сидел, сидел, говоришь: блин, да я обратно кричит могу взять на худой конец, и, там сколько? 6-7 месяцев, просто жить и как бы вообще и всем сотрудникам. Ну да, так Но при вот этом это я тупые. понимаю. Ну да, при этом я понимаю, что даже если я эти кредиты э, возьму, я понимаю, как я их выплачу. То есть, вплоть до того, что я возьму один кредит, и я буду знать, какую работу я, грубо говоря, на него потрачу, чтобы его выплатить. То есть это будет контролируемая трата, а не то, что, ну, скажем, это э, такой Ну да, умный это кредит. Прям emergency, У короче, да, это для выручки. Но по большому счету, пока мы на это даже не смотрим, у нас, слава богу, пока бабки есть по выполненным работам, которые мы сделали, и спокойно мы выплачиваем. И у меня очень сильно переживали на то, да, у меня и рабочие переживали за то, что их вы, вы выкину я, но как бы мы даже нач... наняли наоборот на одного еще менеджера, и он как бы такой, типа, а как, а как? я говорю, да ничего, работать будем? И он ты прям здесь, так, обрадует, это, так Кризис Ты понимаешь, что делать, и еще нанимаешь, потому что ты понимаешь, как это, ну, да. на баку, это нельзя распускать. Понимаешь, что надо да, объекты... то есть И сметчика тоже. Вот мы взяли еще одного сметчика, то есть сейчас э, лопатим эти сметы, потому что мы понимаем, что в принципе через месяц-два, когда вся эта канитель закончится, все вернутся на работу. А, и как бы мы тоже. Поэтому только мы, мы будем постараемся быть на коне в этот момент вот. паники вот это все то есть ты сейчас все равно точно как бы как будто ничего не происходит долбишь свою точку которая тебе нужна и все ну да ну на, наша задача просто давать больше смет то есть это наш цикл роста да, нам ну, надо давать кон... больше смет и потом а? конкретный план да. Ну конкретно, понимаешь, что делать? Типа ситуация чуть-чуть изменилась, ты чуть-чуть все пристроил, так делаем значит, вот сейчас. Да. Круто, круто, Я на самом деле ради таких вот и работаю, ребят. Ну чтобы ты вот реально вот взять тебя в декабре, ты бы так не рассуждал сейчас. Это, ну, ну, понятно. У многих людей такая штука, была... я как бы их пытаюсь засунуть в нас мир финансов, вот через наши инструменты, через все, через показатели. Ну, да. ну что, тобой... добавь какое-нибудь напутствие, вот э, минутка слабых. Напутствие на очень простое, как бы не, не потратьте это время, и не надо думать, что краткосрочный результат, это будет вообще по кайфу. Ну, точнее, это будет кайф однозначно, но просто надо смотреть в перспективе, в долгосрочную играть. То есть я потерял вот этот вот лишний год, но я мягко говорю, я бы не допустил много ошибок, которые допустил. Кто То, все То все есть потерял. я бы... 8 лет... А? Кто-то всю жизнь потерял, кто-то 8 лет потерял, кто-то 5 не, ну, лет потерял. Понятно, да. Я имею в виду, что мне, мне год жалко тоже. То есть <связывается> я, я просто понимаю за этот год, где бы я мог быть, если бы я не допустил тех ошибок, которые я допустил. Во-первых, во-вторых... А, как это сказать? Ну, короче, а, вот Коля здесь выступил как путеводитель а, в том плане, что вот сейчас он, а, во-первых, как он, он как управляющий моей компании, да, то есть я исполнитель в данный случае, он как управляющий, то есть он со стороны, он каждую неделю открыл, посмотрел мои таблицы, то есть мы с ним обсуждаем, что произошло, что изменилось, что не изменилось, где мы надавили, что мы поправили, то есть он а, убирает вот это вот а, со стороны такую пелену, которая там ежедневно, когда вы в операционке зарыты, да, то есть вы не все видите четко со стороны. Вот и взгляд со стороны как раз, вот, допустим, это вот как финдиректор директор сейчас это Коля. Вот, он, он, подожди, Коля, подожди, она, а подожди, а почему они сметы не почитали? А почему они вот это не сделали? Да, вот у них там, они, короче, не могут вот эту штуку. Они, он, Коля, подожди. Пусть они делают. Это ты, это тебе тяжело понять, а они должны делать. Они То есть он а, наставляет и он а, подсказывает вот как оно должно быть. И, э, соответственно, то есть он спрашивает с меня, я, соответственно, спрашиваю со своих ребят. То есть вот это вот напутствие, оно должно быть, потому что иногда в ежедневных э, делах ты как бы зашориваешься и не видишь элементарных. А, еще... находится... вот да, управления финансов, да, там, ну по сути я как бы на время взял у тебя организацию прям под свой контроль, под свое управление, да, там, ну, как бы с твоего согласия. Да. Ну естественно, как бы я не просто так, что типа тачку взял там разбил ее, а я взял с той единственной целью что блядь минус 185 тысяч долларов это хрена и что надо срочно срочно что-то влиять чтобы нам быстро быстро чтобы ну, мы вообще даже ну как бы, даже опять была эта штука что ты хочешь закрыть все да да да раз, вот вы... я хотел сказать про это то есть была речь потому что в прошлый раз когда в 18 году как бы речь ну, когда я первый раз Коля обратился то есть тогда да тоже был вопрос что как бы по выгулу короче плохо дело и типа непонятно, что дальше делать. Но тогда вырулили, получили новые заказы. Я понял, что все вот все нормально, короче, можно работать. И сейчас примерно получилась такая же ситуация, где я понимаю, что у меня там даже на данный момент у меня еще по 400 тысяч там долги, почти по ну, полмиллиона. Но я понимаю, что выполнив работы, которые у меня есть, я буду в прибыли. Вот. И в начале в декабре еще речь была о том, что как бы может как бы прикрыть лавочку и начать заново. Это кажется, что это легкий путь, но на самом деле потом проблем от этого еще больше, чем, чем сейчас. Потому что потом приходится опять с поставщиками налаживать отношения, они уже смотрят на тебя косо, потому что, короче, с тобой не хотят yeah. работать, соответственно, на рынке у тебя имя уже не то. Ну и, соответственно, короче, приводит это к многим фиговым последствиям. Ну и там, карма фиговая становится. Да, потому что, в принципе, ты понимаешь, что над тобой висит такое бремя, что ты там накидал, короче, людей и думаешь, что ты, короче, красавчик. Потому На что самом ты... деле плохо делал. А? Потому что так можно было, у нас же тоже сейчас банкротство, все вот эти очень Ну сейчас... да, да. И ну, как бы проще, по идее, признать, что ты где-то просто ошибся и, короче. Ты тебе приедет? Ты не просто банкротился, да, там, и типа начал заниматься бабочками. А что ты, блин, крутой чувак, что ты взял все в свои руки, сделал результат, всем все заплатил, коронавирус хрен с ним, я нанимаю вот это, вот это, закрываю Ну, общаюсь нормально, да, там, как нормальный русский парень, не знаю, который английских слов нахватался, правда. Ну ладно, Николай, последний вопрос. Последний вопрос, и мы тебя отключим. И скажи мне, в чем сила американец? В правде. В финансовом учете. Все, Коля, очень тебе Да, Спасибо, что слышал нас. Я тоже рад. Всем спасибо. Поэтому давай это. Пока-пока. Счастливься. Спасибо тебе еще раз. Не, Спасибо, что досмотрел это видео до конца, пиши обязательно в комментариях, что ты по всему этому делу думаешь, обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео, обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и обязательно переходи на мой YouTube канал, да, там очень много полезного контента, смотри, пользуйся, задавай вопросы, я обязательно тебе постараюсь ответить.